Добрый день, друзья! С вами Вик Булатов Валерий и я вновь рад приветствовать вас на своем канале Автоматизация бизнеса от чайника до профи И сегодня я хотел бы рассказать вам о своем товарище, партнере по команде, зовут его Геннадий Половинкин С ним мы встретились в конце сентября прошлого года, когда я пришел в команду Сначала мы были в одной команде где бизнес строился чисто на автоматизации. Был свой программист, своя программа. Но нам хотелось большего. Мы хотели делиться своими знаниями с новичками и организовать свою школу. И поэтому мы организовали свою школу. На сегодняшний день мы оба являемся лидерами команды. Мы оба проявляем интерес к одним и тем же темам. То есть оба, как бы сказать, Технически подкованные, знаем компьютер, знаем программы, которые могут пригодиться нашим новичкам для обучения бизнесу. Геннадий сам из Хабаровска, я из Новосибирска. Между нами три часа разницы по часовым поясам, но это не мешает нам общаться через Skype. Мы находим общие интересы, общие разговоры. Значит, мы оба интересуемся компьютерными, компьютерными программами и об их авторах мы иногда разговариваем, что бы можно было улучшить в данной программе, что бы можно было вообще не применять, а что бы можно было применить какую программу еще применить для обучения наших новичков. То есть наши интересы в общем, пересекаются. Сам Геннадий из Хабаровска. У него два образования. Первое образование у него техническое, второе педагогическое. К тому же он закончил аспирантуру. И последние 15 лет был директором техникума. На протяжении своей трудовой деятельности он внедрял компьютерную технику в обучение. Всевозможные программы для обучения внедрял. Делал новаторские какие-то предложения наряду со своими товарищами и, в общем-то, за плечами у нас большой-большой багаж знаний, которые хотели бы передать нашим новичкам, и поэтому мы встретились с ним на просторах интернета. И на сегодняшний день я скажу, что в нашей команде он является очень орудированным, очень начитанным товарищем, и, в общем, когда он проводит занятия, всегда занятия его проходят с огромным энтузиазмом, с огромными знаниями. Все занятия его интересные. То, что он занимался педагогической деятельностью, это чувствуется на занятиях. Вот такой он, мой товарищ, партнер по команде Геннадий Половинкин. А с вами был Валерий Бипулатов.